У нас сегодня хороший ветер. Я приоткрыл дверь. Ее ветром догнала вот до этой железки. гаража, И стекло высыпалось. Вот такой вот привет. Бляха-муха. Как это все не Когда у тебя в багажнике лежит. Здесь стекло и начал резать. Обычный кухонный нож. Ну вот остался кусочек. Немножко пилим. Ветер сильный довольно-таки. Даже слышно, наверное. Снял я, срезал еще этот кусочек. Остался последний кусок самый сложный вверху, потому что вверх резать довольно заморочено. Ну, ничего, мы не сдаемся. Ну в общем, все готово. Сейчас я только немножко почищу. Стекла у меня, разумеется, нету. Так, нежданчиком, конечно, все сломалось. Но я прилеплю сюда фанеры лист. А потом, когда я куплю стекло, я его вклею. Стекло еще плюс 4000. 14 лет стояло стекло, пока оно не попало в такую глупую ситуацию с карнизом гаража. Все потому, что эвакуатор близко к гаражу сгрузил. Не бывает мелочей, не бывает. Там было проследить за его планом. Ну, в общем, немного помучавшись временную в колхозеле вот такую конструкцию. двух речек сзади. древяшка с детскими рисунками. В общем, вот так она выглядит. Этот ужас. Ну, что поделаешь, по крайней мере, не оставляешь машину открытой. Ну, в общем, какая ситуация с, с стеклом. Я купил вот такой набор. Через Авито. Это волшебный. Так видно? Так, мануал. На всех языках. Клей террасон. Заглушка, все. Фирма Хенкель. Не знаю, насколько он свежий. Хитрая шкряблка. Губка для праймера. Даже струна есть. И под нее и пальцы одевать но это лобовое срезать наша ситуация это не столь актуально сейчас мы просто почистим подрежем праймер салфетка влажная и так далее у меня есть вот такая вот вещь купленная когда-то для фиксации камеры сейчас пригодится в стекле надеюсь китайское стекло кажется крепким в итоге вот оно стекло мне смотали они оно без упаковки без всего без направляек вообще просто Качество, конечно, китайцев остается на уровне китайцев. Ну, что поделаешь, какой выбор у нас. бы попытаюсь ее вклеить. Перед тем, как использовать, эту вещь лучше разогреть. Я включил обогреватель для печки. Что там, бляха-муха, провизирована коробку поставил. так вот. Скотч и герметик пусть обогревается. Вежливое лезвие, чтобы срезать. Ну вот так я подрезал его. Все это. Сейчас будем обезжиривать, носить праймер и лепить. Это такой белый цвет был у нее с завода. Сейчас он такой желтоватый стал. прошлый раз у меня закончилась заряд на аккумуляторе батарейка камера не досняла в общем она вот так вот встала на следующий день Единственное, что немножко были потеки я туда на всякий случай остатками керметика налил не знаю сколько этого хватит ну, чтобы она внутрь не текла это вот следы скотча которая держала это стекло В общем, как-то так немного денег денек мучений и стекло на месте в Петербурге наступила жара необычная в принципе для нашего климата плюс 30 с хвостиком соответственно чаще начал поднимать, опускать стеклоподъемники и приговорил его я надеюсь видно будет он у меня уже был тут так колхоз наделанный пришлось заказывать заказал вот такие китайские форм парц Хотя может и не китайские. Написано бренд, торговая марка для безопасного вождения. Ну, пришли они не очень хорошего качества, с ну, необработанной кромкой, вот какие-то, не знаю, плывы и прочее. Но зато с металлической вставкой, которая фиксирует. Все, поменял, вставляется, просто она вставляется и все. Сейчас поменяю на водительской стороне. Покажу, как это делается. Оставляется просто и все. Буквально к вечеру эта штука отвалилась. Сломался один из пазов. Штука это в очень высоком качестве безопасных деталей от From Parts. Не зря я обратил внимание на этот обой. Потому что, скорее всего, вот, вот я пример повел. Помните, я озвучивал проблему, сейчас поверну камеру, в том, что у нас дырка. Надо как-то решить вопрос с сиденьем.